Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта! Обратите свое пристальное внимание, что творит наш экипаж. Ну, во-первых, э -э -э -э посмотрите облака, если вам видно, они ниже нас. То есть мы сейчас находимся в равнинной волне на высоте 4300 метров. Ну вот, собственно, волну на вами видно, вот она, видите? И волну дают горки смешные, которые находятся рядом с нашим аэродромом Курман на расстоянии, ну, сейчас километров 20. Это какой-то n отскок волны. И фокус в том, что ветер сильно растет с высотой, а к востоку от аэрод... э, к югу от аэродрома доходит до 100 километров в час. И вот сейчас мы в настоящей равнинной волне, практически равнины. То есть источник есть какой-то, но низенький, там горочка 100 метровая склончики ну вот мы набрали и пожалуйста вот так вот балдеем у нас вот ну, волна уже почти кончилась вот здесь э, запретная зона мы сбоку от нее набираем потому что там низко нельзя ну и собственно наша цель сейчас Долететь до кучевочки, я думаю, что сейчас мы вдоль на ветреной кромочке облаков еще поиграемся, потому что в такой ветер, как правило, облака еще работают как э -э, такой источник энергии достаточно хороший. Сейчас мы берем подвознем облачко получше, чтобы заплесточку не вылетать. Вот это вот. Вот это будет наша цель. Вот. И потихонечку к нему летим. Ну и вот, собственно, вот оно, тело волны видно. Можно вбоку лететь к нему, ну я думаю, мы сейчас до облаков, а потом может быть вдоль этой все конструктор нем куда-нибудь, куда глаза глядят. Вот. вот так, так сказать, главное что, главное верить. Наши немецкие друзья сегодня свернулись и не полетели, но Рома был настойчик. Рома, покажи, как ты был настойчив, слабоко уважаемым. Слева камера, помаши ручкой. Видите, Рома машит ручкой и летит в облако, бери ручку. Давай, 150 км в час, 60. и спарим. Вот. А ваш покорный слуга веселый, довольный, Он слушает музыку, сейчас громче сделает. Музыка у нас хорошая. Тач, тач, тач, тач, вода на волна. пам па пам пам Сейчас мы выйдем из запретной зоны, но мы, собственно, уже вышли. Попробуем залезть с тысяч на 6 7 парам Парампам-парам-пам-парам-пам. Вот такой хороший день. Вот такой хороший день. Вот такое хорошее предновогоднее настроение. С наступающим Новым годом. Всего вам доброго. Уважаемые любители. Аревал. That's <imitation> it.